«Народ особо ревностный к добрым делам». Вы есть ревностные, но ну а вы народ особо ревностный. Так или не так? Надеемся, что так и будет. И будем стараться, чтобы быть пред Богом отмечены, что мы особо ревностные к добрым делам. Сегодня такой нам песню пели хорошую. «Чтобы мы делали добрые дела». И Слово Божье говорит нам много о том, что мы должны делать. Искать пользы не себе, а другому. Правда же? А так хочется ту пользу оказать себе. Ну, кто хочет жить без пользы? Каждый из нас. Но Слово Божье учит нас другому характеру. Говорит, не ищите пользы себе, но пользы другого. А чтобы ее найти, она то не лежит. Правда? Прямо что раз и сделал кому-то пользу. Надо ее искать. И вы просыпаетесь и думаете, как же сегодня быть полезным кому-то, правда? За кого-то помолиться, кому-то позвонить, кому-то что-то доброе сделать. И вот это и есть отмечено пред Богом. Потому что сам Господь говорил, если кто кружку воды подаст во имя Господне, не потеряет своей награды. Поэтому мы должны быть особо ревностными. Друзья дорогие, а еще Вечная тема, которую я люблю постоянно, ее разжевывать, как говорится, искать в себе пути, как бы исполнить Слово Божье в точности. Ведь написано, чтобы мы вникали в Слово Божье, правда, и в точности старались исполнить. Когда мы в точности исполняем, Бог всегда благословит нас, сохранит и сделает все по воле своей и нашей. Потому наша воля тогда совпадает с Божьей. И вот есть такие места Писания, которые я и вас, наверное, говорил. Но сколько Библию не читай, то ты ее однажды посмотрел с этой стороны это место Писания, на другой раз с другого, с третьей позиции, с четвертой. Думаешь, Господи, какая глубина, какая мудрость заложена в этой книге, книге книг, которая во всем мире самая большим тиражом. Ни одна... Книга столько не печатается, как печатается Библия нам большинстве языках народов мира. И вот апостол Павел дал такое нам повеление в первом послании к Пессалоникийцам, в пятой главе, 16, 17 и 18 стишок. Для меня они всегда такие, думаю, Господи, ну помоги это исполнить. Но ведь не всегда ж так бывает у жизни, мы... Бывает, так написано, а смотрим по жизненным обстоятельствам, мы не таковы. Ну, не получилось на этот раз. Ну, чего-то, что-то... Бывают какие-то сбои в жизни. Может, с вами нет, но со мной бывает. Я вот прочитаю, и мы будем немножко вникать в эти три места писания. Для нас апостол Павел предлагает, а это повеление Божье через Дух Святой. «Всегда радуйтесь». «Непрестанно молитесь, за все благодарите». Да, он еще и рассказал, почему так нужно делать. «Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Воля Божия всегда, чтобы мы это делали. Никогда не переставали во Христе Иисусе. Без Иисуса Христа трудно от этого исполнить. Вы знаете, но во Христе Иисусе это возможно. Как это понять на практике? Ну, вы всегда радуетесь, скажите. Но написано в Писании «и радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими». Иногда надо и поплакать. И вот не всегда у нас получается, да и по жизненным обстоятельствам, радоваться тогда, когда другие плачут, это, знаете, такое посчитают тебя ненормальным». Вот вы пришли на похороны, и радуйтесь особенно эмоциональному можете, Аллилуйя, слава Богу! И вот на вас будут смотреть как люди? Вы нормальные или нет? На похоронах. Там уже надо соблюдать другое, правда? И плакать с плачущими, если слезы есть. Ну, хотя бы не вести себя так, как не положено. И вот радоваться всегда в Иисусе – это совсем другое. Вы знаете, когда мы познаем вот эту радость в Иисусе, тогда нам легко радоваться всегда, внутри. И эту радость не всегда можно выразить даже на, на лице своим поведением. Ее редко люди и не видят, эту радость. Что же это за радость во Христе Иисусе? Это радость спасения. Спасение от этого рода развращенного. Спасение вечное. Мы имеем жилище во Христе Иисусе на небесах. Наша Родина – небо. Мы, жители, граждане неба, временно проживающие здесь. И что бы ни случилось, надо вот эту внутреннюю радость не потерять. Когда постигают горе, когда постигают беда, когда постигают похороны. Вот эту радость внутри – не должна покинуть христианина. Ее трудно сохранить в таких обстоятельствах. Очень трудно. Но нужно иметь эту радость и ее не потерять. Радость – спасения. Я, может, вам и говорил в прошлый раз в одной из церквей, проповедуя об этой радости, совершенной во Христе Иисусе, я сделал такой вид, что сказал, когда даже люди умирают, я радуюсь. И люди не поняли меня, если не объясниться. Я объяснился, радуюсь тому, что закончилась беда, земные скитания, земные болезни, земные все, и у человек ушел в вечность. А в особенности особая радость, когда человек умирает, блаженный, умирающий в Господе. То есть верующий человек, какого возраста он не был, он уже у Господа. Он ушел в вечность. И это радует. Даже я выразился и то, я, наверное, говорил бы, я во многих церквях об этом рассказываю, что когда я сказал, что даже люди, когда идут в ад, я и тому радуюсь. И это трудно понять, правда? Как человек может радоваться, когда человек пошел в ад? А говорю, если вы хорошо знаете Писание, знаете Господа, конечный итог всего, и жизни на земле, и жизни самой земли, она когда-то сгорит, написано? Земля и дела на ней сгорят. Но есть и место мучения, которое нам трудно понять. Многие объясняют, что такое ад, где он находится, в каком месте. И Христос не объяснял нам об этом. Он сказал, что есть. Где он? Я, собственно, тоже верующий уже 43 года, и не могу вам объяснить, где этот ад. Где он находится? Потому что не написано об этом, но знаем, что он есть. В этом аду люди попадают за свои грехи, за то, что они служили дьяволу, слушали, слушали дьявола, делали дела дьявола, злые, убийства и так далее, воровство и всякого рода непотребства. Они делали и туда попадут, в тот ад. И там есть муки, мучения, нам описано, когда Христос объяснял у богачей Лазаря. Но вот придет то время, когда написано в Слове Божьем, что ад отдаст своих мертвецов. Ад отдаст. Тех, которые там в аду, отдаст. Кому? И когда покорит, написано Христу, все, то будет покорено и ад. Христос забрал ключи ада и смерти, правда? Или вы не верите, что так написано? Ключи ада и смерти были у дьявола. А Христос, когда был в преисподней, когда Он умер и три дня находился, написано, в Он забрал ключи ада и смерти. Теперь они не у дьявола, а они у Христа. И Он распоражается. И Он знает, кого и что там творится и придет время, когда все те люди, которые там они будут отданы Христу и он их где-то поселит на какое-то новое место, новую землю. И новые обители, которые написано Христос сам говорил, что от самого его обителей много. И эти души обретут вечное блаженство со Христом, по окончании их страданий. И тогда написано, сам ад будет увержен озеро Огнено. Это, если так по-человечески понимать, из тюрьмы выпустили всех заключенных, а саму тюрьму разрушили. Вот так будет и с адом. Это место, в которое сейчас хранятся души, там находятся. Сколько их равно ли наказание? Я даже задаюсь таким, братья, есть человеческая справедливость, а есть Божье милосердие. Бог любит, любит свое творение, и заботиться, чтобы весь мир был спасен. И это выражено в конечном итоге земли и ада. Поэтому вы всегда радуетесь. Но я не хотел бы попасть в ад, и никого не хочу, чтобы из вас попал. Если вам, вот, допустим, вы знаете боли телесные, что заболит вам зуб, ну, хочется вам лет сто болеть этой болезнью, или двести. Правда, нет. Хочется сразу избавиться. А там муки вечные. Сколько тот век, не знаю. Но люди какой-то век будут там мучиться. И в муках, несравненны, несравненных с земными, телесными нашими, там духовный мир, там этого тела не будет, оно сгниет, будет брошено в землю и превратится враг. Но дух человеческий, он где-то будет находиться в муках. В каких муках, тоже нам непонятно. Какие эти муки? Ну, нам написано для земного, там плачет, скрежет зубов, но, оказывается, зубы-то остались тут, там другие какие-то. Это для нашего понятия, что есть муки телесные и духовные, и душевные. Поэтому это дело Божье. Но мы должны стремиться всегда радоваться в Господе, знать, что там разберутся без нас. Там в вечном блаженстве, в вечных муках есть кому распоряжаться, там Господь. Мы туда ни умом не залезем, ни изменим своими понятиями или другими, там мы ничего не изменим, то не наша власть. Не наша среда, в которой мы можем распоряжаться, давать указания Господу, что-то менять. Там уже без нас все разобрались. Наша цель сегодня, живя на земле, Радоваться в Господе, радоваться спасению, радоваться тому, что мы видим Божье творение. Вы знаете, когда душа исполнена радости спасения, то не страшно ни смерть, ни, ну, ничто в жизни, что бы ни случилось. Ты знаешь, что ждет вечное блаженство, вечная радость, которую на земле нету. Мы закончим все. Никто еще не остался тут жить от Адама, как родился и живет до сих пор. Есть такой человек на земле? Нет. Мы видим, был срок даже, да, такие большие. самые длинные нам написано, человек прожил 965 лет, это фусал. Он прожил на земле 965 лет. Можете представить? Это трудно даже представить, какой этот человек был. Возможно, тогда не такая была природа, не такое движение, не такие условия жизни. И человек жил столько лет. Но Бог изменил и это отношение. Он сказал, да будет жизнь человека 120 лет. Ограничил. И мы видим, сегодня исполняется, что люди и живут и 120 лет. И даже бывают чуть-чуть и больше. Есть и такие рекордсмены, и на земле... Занесену книгу рекордов Гиннеса, 134 года прожил один человек на земле. Он занесен книгу. Поэтому, а нам написано, что когда мы согрешаем перед Богом, когда гнев Божий, то мы живем 70, от большей крепости 80, потому что согрешаем. Но мы должны радоваться и в том, так вы радуетесь или нет всегда? Вот на меня смотрят люди и говорят, на тебя смотришь и жить хочется, ты всегда радостный, ты когда-нибудь печальный бываешь? Говорят, бываю, но я скрываю это. И хорошо, когда человек умеет собой владеть, даже своим внешним видом. Вы знаете, некоторых смотришь людей, и у него уже так выработано, что тело даже его такое, знаете, злое, смотришь на него, что уже ты такой злой? Посмотрите в зеркало, вы хорошие люди. Улыбка ваша, выражение лица хорошее, такой, глянешь на тебя и страшно. А особенно когда явишься в обществе, на тебя глянут и настроение теряют. Американцы в этом молодцы. Он идет и там: ну, что-то случилось недовольный, только увидел человека раз, и заулыбался. Думаешь, молодцы, научены правильно. Не портить другим настроение своим видом. Поэтому, дорогие друзья, вы тоже работаете над собой. Работайте, смотрите на себя, какие вы есть, а особенности не играть, как роль артисты играют в кино, да? Я тоже там восхищаюсь артистами. Ну надо же так играть, что не, не, все люди думают, что это натуральная жизнь такая действительно было отразили реальность. Но эти люди учились. Они в кинематографии где-то там обучались, какие-то учебные заведения заканчивали, чтобы уметь правильно преображаться в образ того артиста, которого ты будешь играть роль. Это необычный человек, и даже режиссеры подбирают по характеру человека. Они смотрят, вот этот пойдет на эту роль, этот того. Думаю, какой хороший психолог, вот этот режиссер. Это вообще человек меня восхищает. Режиссеры, которые становят фильмы. Это так подобрать характер человека, его эмоции, чувства, его выражение, его все, еще и науку его, образованность в этом киноискусстве. И человек красиво играет. Но я не хотел бы, чтобы мы играли роль, чтобы мы жили, мы научились этой естественной жизнью жить, чтобы эта радость не покидала наше сердце в любых обстоятельствах. А для этого надо учиться. Для этого надо учиться над собой работать. А для того, чтобы работать, надо наблюдать, скажем, вникай в себя и учение. И занимайся этим постоянным. Вы тоже чаще подходите в зеркало и смотрите, как вы проснулись, какое выражение лица, как вам надо поменять, быть улыбчивым человеком, добрым, таким расположенным. Глаза расскажут все. Выражение лица многие рассказывают. Для психолога вас прочитать всего 10 минут, заговорить с вами. Через 10 минут можно рассказать характер человека и его поступки. Психолог расскажет, потому что он знает эти тонкости, его тоже обучали этой психологии. И поэтому, друзья, особенно когда Бог открывает внутренность человека, мы должны вникать в себя, чтобы мы были добродушными, милосердны, всегда радующимися, что бы ни случилось. Я рассказывал, когда вёл тут многие, с которыми мы уже вели беседы на дому, я рассказывал много житейских случаев, когда люди учились все таки и учили других правильно вести себя в христианской жизни. Я рассказывал случай, ну, не все там были, и расскажу для тех, кто не был. А кто был, тот вспомнит. Один брат, когда мы там были в Рибнице, это в Молдовой, в Приднестровье, там колледж был христианский, и мы там учились служителя. И вот мы там, общаясь, рассказывали такие случаи. один житель рассказывает, что одна сестра любила вкусненько так готовить. И любила этим, ну как, похвалиться. Ну, каждая сестра любит, чтобы ее подметили, правда? Чтобы муж подметил, дети, а гости, если поблагодарят, это же хорошее дело, поблагодарить за то, что человек умеет искусно приготовить пищу. И так красиво, вкусно. И вот, говорит, когда я пригласила меня одна сестра у дом, а я ее же знаю, характер ее, ее привычки. И я, говорит, прихожу, а был такой, знаете, снег с дождем. И я только зашел в ее дом, она увидела, ой, какая нехорошая погода, ой, что же это творится, и так далее. Такая исполнена, знаете, реальности он ничего, не сказал ничего. Ну, это она посадила и приготовила разнообразной пищи. И посадила, и смотрит на его реакцию, как он среагирует на ее вкуснятинку. А он подвинул пищу, взял так, скривился и отложил. Она такие глаза на него, как так? Она вкусное. Он другую тарелку там с другой пищи взял, попробовал и отложил третью, и все, что она поставила, так, знаете, она хватит уже и пробует, может, действительно что-то кто-то пересолил или что. Нет, все вкусное. А он на нее, глядя, что она так сконфузилась, стоит такая, ну что, сестричка, тебе приятно, когда твое хорошее вот так я осквернил и такую оценку дал. Ну то, да, неприятную. Ну, говорит, а ты что же самое сделала. Она где? Бог посылает дождь и снег на землю. И земле надо это. И ты должна была бы радоваться и благодарить, что и снег, и дождик, все на землю идет, Бог знает, Бог определил. Это будет на следующий год урожай, а ты вместо того... Наблюдайте за собой, как вы реагируете на все. Этим выработается ваше сердце, ваша внутренность. Если вы научитесь и за все благодарить, всегда радоваться и благодарить Бога, что Бог все чуть но продумал для нашей жизни. Что бы ни случилось, не без воли Божией. Написано, даже волос с нашей голове, если я там выпадает или кто-то лысоватый, или вообще лысый. Не без воли, Бог знает. И такое. Нам, мне моя жена говорила, я не хочу, чтобы я за тебя не вышла замуж, если бы ты был лысый. Вот не люблю я, и все. И говорит, не хочу видеть тебя лысым. Ну и не увидела. Раньше я уже сейчас лысею, а тогда еще не, лисе, не сел, когда она ушла к Господу. Ну, даже и Бог и это исполнил, ее желание, что не увидела меня лысим. Вы понимаете, слава Богу, но она ходила свято перед Богом. Она старалась служить Богу так, как должно, и Бог ее все желания исполнил. Вы понимаете, и Бог наш, написано, Бог, боящийся желания, что исполняет, и ваше будет». Но если вы ходите перед Богом, знаете Писание, поступаете по Слову Божьему, и за все благодарите, и за хорошее, и за плохое, и тогда вы будете непрестанно молиться, исполните то, что в середине, когда вы радостные и благодарные. А человек благодарен и радостен тогда, когда все хорошо. Но научиться благодарить тогда, когда нехорошо, это очень тяжелый опыт. Мы в Библии видим, как нам показан Бог пример, оставил об Иои. Правда? И жена его, и он. Какая была реакция на события? Жена не выдержала этого всего. Это мама, я ее прекрасно понимаю. 10 детей в один день потерять, погибло 10 детей. И реакция ее была, конечно, мамина реакция, Бог на нее не обиделся, он знает ее. Но реакция Ива нам оставлена в пример. Он знал волю Божию и говорит, Бог что, дал детей? Бог дал. Я их вырастил, Бог и забрал. Да будет имя благословенно. Вы понимаете, как бы ни тяжело, что он не плакал, там, разве плакал. И больно ему было, когда он прощался с этими детьми, нам не описано. Отцовское сердце тоже плачет и рыдает, и мы способны, и не только сердцем, и но и глазами. Я когда-то написал стихотворение такое «Мужчины не плачут». Вот, такое есть выражение, даже фильмы такие поставили. А я в скобках поставил, что и плачут мужчины. И хорошо, когда наше сердце способно и плакать, мужское. Потому что иногда мы жестокими становимся сердцем. Поэтому, друзья дорогие, а вот непрестанно молиться – это урок другой. Как вы можете непрестанно молиться? Скажите мне, вот как вы понимаете, значит, или что-то неправильно написал апостол Павел, или мы чего-то недопонимаем. Ну, как человек может непрестанно молиться? Помните, в прошлый раз я говорил, как? И как мы за Бог в нашем разуме? Правда? когда Бог в нашем разуме, когда мы знаем, что Он живет во мне, Духом Святым, разум мой преисполнен, я там молюсь, разговаривая, мысли, мысленно я всегда молюсь с Богом. Прежде чем пустить какую-то мысль для озвучивания, чтобы сказать речь, надо внутри поблагодарить Господа, то есть помолиться там, Господи, благословен Ты. Всего лишь стоит помыслить, а он мысли все наши знают, правда? Это и есть постоянная молитва. Потому что физически постоянно молиться человек не может. А тем более, если еще у нас такое понятие, только на коленях это молитва, а остальное не молитва. Я говорю, глубоко ошибаюсь, Тот человек, который принял, это хорошее, нужно на коленях. Нужно когда, но вот молиться всегда с... внутри с Богом, вести беседу мысленно, вот там. Ибо написано, что еще нету слова на языке, как Он знает все в совершенстве. Значит, мысленно мы имеем общение с Богом. И когда мы эту тайну знаем, то мы ходим с Ним, беседуем, от Него получаем ответ, там Его благодарим внутри никто не слышит. Там внутри. И мы радуемся и молимся непрестанно, чтобы где-то выехал, где-то идешь, прежде чем повалиться, Господи, благослови! Это же молитва или нет? Боже, вы когда становитесь, Господи, благослови, Господи, то-то. А вот непрестанная молитва. Это когда вы говорите, что бы ни делали, борщик собралась варить, сестричка, Господи, благослови. И говорит, потом мужа, говорит, «Хм, то сегодня такой борщик вкусный. Не такой, как вчера. Она говорит, а вчера забыла помолиться внутри. Я когда-то рассказывал о такой случай. Жили взять и тесть рядышком, Ну и любили огородничать. То есть... Огород иметь. И друг поперед другом, кто в кого лучше, в конце урожай собрать. Ну и когда пришла осень, садили вместе, садили помидоры. И он говорит, па, давайте-ка, пожалуйста, вместе будем одинаковую рассаду брать помидор. Вот, и однако будем ухаживать, посмотрим, кого лучше. Ну, когда пришлось, так и сделали. Они одинаково поливали все время и так далее. Но когда пришло время сбора урожая, зять пришел до тестя, смотрит, у него в два раза больше урожай. Он говорит, "Па, ты, наверное, химию какую-то подсылал? Ты что-то, говорит, тут схимичил. Потому что мы же вроде бы одинаково поливали, но посмотри на мои помидоры и на свои. А он говорит, сынок, ты... Наверное, не молился. Он говорит, ну как, ну, молился, Господи благослови. А я, говорит, не так молился. А говорит, как? Поделись секретом, по. А тот говорит, я брал вот этот росточек, каждую себлинку этих помидорчиков, когда садил, и мысленно, Господи, благослови, чтобы никакой жучок не подъел, чтобы солнце его не засушило, чтобы оно выросло, чтобы оно принесло плод, хотя бы какой-то там нужный. И я за каждую, за каждую, вот так, когда садил, молился, па, чего ж ты мне не рассказал? Вы понимаете? Чтобы у меня такой урожай был. Потому что, если мы сердце свое отдаем Господу, вы понимаете? Там, внутри, в разуме, мы непрестанно с Господом ведем беседу. Это наша молитва. Что бы вы ни делали, Христос сказал, без меня можете делать кое-что. Или как написано? Без меня не можете делать ничего. А мы делаем многое без Его, не помолившись, не воздавшись славу Богу в своем разуме. Много делаем, ой, много. И не имеем успеха, а потом к Богу претензии. Почему ты, Господи, не благословил? Так ты же не просил. Ты же не общался со мною. Ты так понадеялся на свой разум. Ты надеялся на свои успехи, на свои знания. Вы понимаете, в чем успех христианской жизни? Когда мы имеем Бога в разуме, то есть во внутренности своей, знаем, как с Ним беседовать, что от Него получать, тогда ничего не страшно. И вот сегодня я был в одном из служений, и там пришлось прочитать из своей книги, которую Бог дал мне написать. Она, я посмотрел, когда выпустил, уже давно в руках не держал, в 2006 году мы, ого, 16 лет назад, и дочке говорю, я теперь сам себе не верю, что я когда-то это написал. Уже подзабыл, вы знаете. Настолько Бог давал тогда писать, что я тогда увлечен был этой поэзией. И я описывал. И такие слова, что сейчас считаю, думаю, наверное, я уже так не написал. Как тогда давал Дух Святой писать. Я там читал за... Служение, как я говорил, у меня есть много вот такой вот дел свидетельства, что Бог сделал реально в жизни каждого. Эм, ну, вот допустим, вот этот первый, да, по украински, вы что же тоже понимаете, да? Я написал на, по-русски, украинский, я два языка знаю, пишу на двух языках. И я писал такой, у нас был Фень Давид старец, он жил в огороде у нас в отца. Вот, отцовский дом я уехал, уже семью имел, и когда я приезжал в село, и он со мной беседовал, это он рассказал такое, и это действительно подтвердилось, люди живые, даже в Америке, один есть там, у нас рядом город, и я ему, когда эту он, книгу взял, говорю, да я этот случай помню, такое было. Ну, я прочитаю вам, как Бог дал сложить это событие по-украински. Ну, для, для русских и для более ясного, еще и вам объясню, что это за случай был. По-украински называется Карпылевский, это село наше, Карпиловка. Пилип. Ну, по-русски Филипп. Помните, как Бог Филиппа переставил? В одно мгновение. Взял и переставил. И вот, слушайте этот э, рассказ. Сьогодні є проблема в вірі, яка приводить до чудес. Є й християни маловірі, не вірять, що Христос воскрес. Під сумнів підпадають чудо, що на землі Христос творив. Не раз вже чув, іди отсюда, коли про них я говорив. Но серед нас Господь сьогодні творить знамена й чудеса, лишь нижче духом та голодні принимают в сердце небеса. А я не могу промолчать про то, что видел, слышал и знал, а вам, звичайно, выбирать, какую я правду рассказал. В часы не так уже и далеки, брат Фень Давид селом ходил, по старости и для безопасности завжди кийочка он носил. Его заревненность в Бозе знали не только в нашем селе, Еще и как пророка поважали усі дорослые и малі. В неделю в зібрання ходили в село сусіднє Башлики, Может кто и был там, знает, Десь 5 кілометрів от сели, а трішки меньше на І И каждый раз Давид был первым із тих, кто в церковь поспешал завжди радів, що шлях завершив, і ніхто його не обігнав. Багато років так минуло, він свій закон не нарушав. Но счастье раптом відвернуло, в день натомився і проспав. и проспал. Схватився и давай молиться, а сонце слегка припека. Не дай же, Боже, запізнитись на у башликах. На горизонті, в чистом поле, Він бачить, і йде одна душа. Прискорив кроки мимоволі, воли, Але песок лишь заважа. Нияк завчасу не поспіти, Хіба що хто де підвезе ген мотоцикл. Давай радіти, та жінку ззаді хтось везе. Заплакав гірко серед поля. До чего, Божий я скотився? Несчастна та зрадлива доля, Бо я на зібранье спизнився. Протер слез старенькі очі, Аж зирк молитвы дім стоїть. Під'їхав мотоцикл буркоче, Давид их обігнав на мить. Мотоциклист так стививался, Что в горле голос затримкал. «Давид!» «А с кем я в поле встречался? Так ты ж подъехать хотел. Хотел, то бачишь, не подъехал. А как я тут? Не зрозумів? Закрив я очи. О, потиха! Колись ступил и их открыл. Стою два кроки от дома, нигде ничего не відчув, Та сила Божа за хвилинку сделала так, чтобы я тут был». «Живут в селе Давыда та да внуки, правнуки, родня, заедьте, и будут вам родиты посеред ночи и серед дня». Слава Богу! Слава. Это живой факт. Он в поле, как вы поняли, опоздал, уже не успел бы на воспоминания страданий Господних. Еще далеко было. Его обогнал мотоциклист. Все, больше никого нету. И он закрыл заплакал, открывает, стоит возле молитвенного дома, где-то за 2 километра от поля. Мотоциклиста обогнал. Мотоциклист подъезжает, я же тебя встретил в поле, да, а как ты тут? Говорит, не знаю. Его потом расспрашивали. И я его спрашивал, брат Давид, а вы ощущали какое-то, вот Филиппа написано, взял за волос или как, ну переселил, ну вы вот эту скорость ощутили, это же надо было брук, и уже быть возле этого. Он говорит, ничего не ощутил, никакого, ни прикосновения. как я летел или что я было, закрыл глаза, открыл, стою возле молитвы на дом. Вот такой наш Бог. И вы знаете, Он силен все делать для нас. Если мы ходим, но я этого Давида хорошо знал, он уже сейчас у Господа, он очень был боязненный брат. Тех, которые стараются исполнить Слово Божье, имеют страх Божий, любовь к народу, а особенно Женя, взять мой, видите, как он старался, этот Давид, быть раньше всех в молитвенном доме. Женя, понял намек? Сегодня, да, благодаря твоему тесте. Он нажал, вот, и ты приехал. Ну, вот, так всегда старайся, а то, может, придет время, когда Бог и с тобой будет творить чудеса. Вот, это хорошее было качество, правда? И вы так старайтесь, не опаздывайте. Может, знаете, опоздать и в вечность. Поэтому приучайте себя. Я в жизни научился, лучше мне прийти посидеть, Тут побеседовать с кем-то раньше, помолиться, может, с кем или за кого-то, чем опоздать. А знаете почему? Я работал на севере, в леспромхозе, там, у усть в области. И нас поселили далеко, за 36 километров от основного поселка в Тае, в лесу. И вот мне надо было срочно попасть после работы, не, во время работы, вот я тогда был, не работал, вот, в поселок за 36 километров. И я знал, что из леса везет этот лес э, мотовоз, этот узкоколеечный поезд, который ввозил лес туда. И я знал, во столько-то часов он точно там всегда бывает, как по расписанию. И я так посмотрел, у меня еще минут 10 есть запаса, и я успею. И я выхожу из своего, на эту прямую, а вижу, выезжает этот мотовоз. И уже я не успеваю. Ох, как я бежал. Ох, как я молился, старался. Если я опоздаю, 36 километров по, по тайге идти, сплошной тайге, и 36 километров я до ночи не дойду, а надо быть там срочно. Я уже так летел, сколько у меня сил было, и осталось вот так, 2 метра у меня силы кончаются. Я бегу, плачу, и вот хвост от этого, от, ну как хлыста мы называем, конец дерева, он свисал с вагонки, он так по, по шпалам последний бьет. Вот. И я думаю, вот добежать бы до его сил нету, ноги деревянные, слезы. И я не знаю, тоже сила видно. Божия, я такая успел схватиться, ноги волочутся по шпалам, но я уже держусь за это <coughs> дерево. И потом уже силы пришли, подтянулся и сказал, все, больше никогда не буду рассчитывать минута до минуты. Буду зараньше. И это выработалось во мне. Я до сих пор стараюсь, куда идти, стараясь быть пораньше. Вам советую, никогда не опоздайте. Поэтому и опоздать в деле Божьем, в исполнении повелений Божьих, заповедей Божьих, тоже опасно. Можно опоздать всегда радоваться, можно опоздать всегда непрестанно молиться, можно опоздать за все благодарить, тогда будет поздно. Но вы сегодня стараетесь выучить, вот эту всю науку на практике. Не только знать ее, но делайте так, и вы увидите успех. Господь будет благословлять вас более и более. Вы будете успешным во многих вопросах. Хотя Господь полностью нам не обещал, а то я вам обещаю золотые горы, вот, но оно не всегда так случается. <свы> Мы надеемся, бывает даже, что Бог нам поможет в том или другом случае, как вот молились, чтобы на Украину не напала Россия, и было и пророчество, но оно, видите, случилось вот так. А сейчас там беда, и трудно там даже славить Господа, но народу Бог учит, истинные христиан, они радуются и там. Я вот звонил вчера своему другу в село, и Женя даже подметил, говорит, а он бодрый. Он рассказывает мне, что нас там на Волыне, в селе, света нету, включают на два часа то-то, то-то. Надо все перестраивать. Они же уже цивилизировались, повыкидали русские печки, грубки. А теперь а электричество нету. Вот. Газ тоже не поступает, телефоны не работают, связи нету. От случая к случаю. И вот, говорит, приходится выживать. И, говорит, хорошо, что научены мы были всегда благодарить Бога в любой ситуации и надеяться на Господа. И Господь дает мудрость, как вернуть и жить даже в таких тяжелых условиях, и всегда благодарить и славить Бога. Воспитывайте себя. Это есть воспитание. Сами себя в вере испытывайте. Воспитывайте свою жизнь. Не всегда так будет, как вот на сегодняшний день. Не всегда. Придет, мы не знаем, не мы, так наши дети или внуки застанут то, что написано, что будет беда по всему миру. Это коснется всех жителей земли. А если дети не приучены, если вы не приучены, не воспитываете их, не говорите им, что обождите. Возите детей, было время, когда возили в Мексику, и они менялись миссионеры, брали с собой подростков детей, и дети менялись, как увидят, в каких условиях там живут, и радуются, и славят Бога. Сидит, света нету, я плакал, я зашел в Мексике первый раз, как пришел, и меня везут, вот этот наш брат, пятидесятник, семья живет. Я зашел, и не мог сдержать слез, я рыдаю, хожу, прячусь. А вы посмотрели на жизнь, это спалет, сделанное такое буда наподобие домика, Оббитые то каким-то фанерой, то каким-то листком, то какой-то железом, то то накрыто каким-то, не поймешь, кривыми деревяками. Вот пола нету, на полу лежат матрасы, они на них, и на света нету, холодильников у них нету. А в них на улице камни, на камнях лист железа, и они, вот там дров тоже там нету. Скаты старые находят и палят, а у них же дым какой чат и на этом жарят свою еду, и на гитаре сидят, и славят Бога, радуются. Я плачу, а они радуются своей жизни. И говорят, мы благодарны Богу, что Бог нас спас, мы познали истину, нас ждет там вечное блаженство. А сейчас, думаю, вы же не знаете, что есть блаженство и тут на земле. И как хорошо, и дети, когда увидели вот эту жизнь, другие говорят, «Э, «Папа, мама, так мы живем, как цари, у нас все есть, вода, свет, теплая постель, что хочем, только едим, а там не имеют». Поэтому учитесь и учите детей, потому что Бог так повелел, чтобы мы рассказывали о милостях, о благах Господа и о том, что ждет нас на земле. Я за 72 года, я вам же говорю, много пережил и скорбей, и страданий, и мук, и такого, что человек сам никогда бы не выдержал своими силами, и я такое переживал. Но только Господь сохранил, только Господь дал силы, только молитва к Богу устрояла и делала чудеса. Я видел много чудес, я много мог бы вам читать, говорить, рассказывать, но на все есть время. Я свое время, считай, уже исчерпал. Вот, поэтому, да благословит вас Господь, чтобы быть действительно детьми Божьими, всегда радующимися за все благодарными и непрестанно молящимися, доверяющимися Богу. Да благословит вас всех Господь и меня. Скажем аминь? Аминь.